Многие спрашивают, сколько времени нужно выучиться на SEO-специалиста. На самом деле полгода. Полгода это вам нужно, чтобы перечитать все и ассимилировать знания и даже что-то попрактиковать. Реально за полгода вы станете стронг-медлом, который может смело претендовать на зарплату 1200-1500 долларов на текущем рынке. Ребята, такая зарплата реальна, и это только в Рунете. В бурже ценник увеличится в полтора-два в два раза, поэтому не сидите на месте, заходите читайте информацию. Я на блоге собрал кучу информации и на YouTube-канале тоже.